Всем привет, друзья. Дима всех разбудил, да? Дима всех детей привел. Да тебя вчера хорошо видели. Что ты каждый день тебя хорошо видишь? Жарко очень. Да ведь спать хочет. Выключи, пожалуйста, а? Короче, сейчас надоело полтора ведра. Ай, полтора, говорю. Полтора литра молочка пол ведра. Рига-Рига толза толза то Вот. Парное молочко еще в пене. О, классно. Красота. Сейчас будем работать. Дети будут помогать. Не знаю, кто что будет делать. короче. Папа. Ой, Петечка наш кричит. Красота. Рига-Рига толза толза толза. Они курицы Очень любят эту кашу И на целый день им хватит Да, Петя? Петя молодец, красавец у нас Так и убраться не можем Что-то все не до этого Да и все очень опасно Вот Ну а все, курицы Нормально, вот одна только своя выживает. Остальные все подохнут. Но время уже из-за этого. Толза, Толза, Рига, Рига, Рига, Рига. Так, сейчас теплицу открою. Ну ты, оделась. Такая жара, Дима тебе не сказал, что жарко? Даринка у нас все встать хочет, да, Дариночка? Даринка-мандаринка у нас. Андрей, картошку с Димой. Проходят. Думаю, что сказать, долго стою думаю. Давиду дали тапку. Дима увидел, что я на камеру снимаю. <смех> Улыбнулся. А вы что там делаете? Опять червей ловите, что ли? Не надоело? Смотри, что творит ребенок у меня. Что у меня ребенок творит? Нельзя, нельзя. Дарина, нельзя. Oh, wow. А, вау. Тебя Дима-то слишком расстегнул. Нас застегнул. <мирает> да. Гуги-гуги, разговаривать мы любим, да? <мирает> вот с Даринкой мы так работаем, да, Дарина? Мама, <мирает> ага. да? Работают, работают. Ой, кошмар, что мы с тобой сделаем за лето это, а? Наступил у нас вечер, то есть кормежка вечерняя, дойка, раздойка. Сейчас Андрей пошел за козами, я сегодня пекла пиццу, рыбники, ну рыб, э, из рыбы, пирожки. Кормим сейчас куриц, вот гусей пока Андрей козла не привел, а то он здесь... Бурагусь, как всегда, вот они дают. И пришла у нас с нами кое-как Боня. А! Ежик? Опять, опять бегают. Вот теплица-то на ночь-то закрывать надо. А тут они это. О, привет, другая. Привет. У нас у бабушки жил. Большой был ежик в старой квартире. Бонь, ты куда пошла? Боня, отдыхай, отдыхай, ты устала. Смотрите, как она еще слаба, очень хребет вон видно. А живот почему-то у нее толстый стал. Бонь, не ходи туда, идем. Боня, Бонь. Сейчас придет. Придет, папа, пошли, пошли. Пойдем облег. жик пошел своей дорогой. Мы пошли своей дорогой. Да, Боня, идем, идем, идем. Идем сюда, моя хорошая идём. Ну, у него аппетит появился. Вон он. Вася, друг у тебя. Смотри, Вася, В глаза, смотрите, какие у нее больные. Болеет же. Ну поцелуйтесь, вы давно не видели друг друга. Не хочешь? Не хочет. Вот пузо появилась. А, здесь как это? Дистрофик. А, живот растет. Но ну, аппетит, слава богу, есть у них. То, что слабость еще, да, глазки, смотрите, какие. Да. Вася тебя-то кто побил. О, опять в крови. Уход. Кошмар. Гусак вышел. Вчера, вчера э, мы с ребятишками лук пропололи целую грядку. Сегодня хотели на чеснок перейти. Но с утра дождь был, ветер такой сильный, а к вечеру погода хорошая стала. А что вечером ты делаешь? Вечером ничего не сделаешь. Это надо с утра делать. Так что вот так вот, друзья. Сейчас. О, бонька вон. Траву живет, слава богу. Давление, что ли, у меня тоже сегодня. Вообще голова, болит. Бы... Ужасно болит. Ну, давление такое сильное. А виски вот давит невыносимо со вчерашнего дня Бяша, Бяша, иди сюда Мань, Мань, Мань, Мань Бяша, Бяша, иди сюда Бяша травы не видали, как будто бы Что там кричишь, хулиганю? Мань, Мань, Мань, Маня Ой, бегут хулиганы, бегут Давай, иди злодой. Ой, маняша бежит. Бяша бегут, домой идут. Давай, давай. Красавцы, идите. Ну-ка. Обязательно от свадьки поздороваться, конечно. Биаша, не трогай, не трогай Боню только. Не трогай. Ну, это... А я не могу. Голова курса из-за этого меня не мешает. Ну ты, Бяша, очередь что ли? Давай, иди. Бяжу, тоже дает. Да, тоже дает. Они двое другую место делят. Пошло. Меняют он. Давай, давай. Пошел, пошел, говорю. Пошел, пошел Доится будет до Сегодня я тушу картошку мешали прожарила мясо куриное, Затем морковь, лук Картошку начистила Воврушку закинула И зелень обязательно Теперь зелень у меня везде идет Натушила и покормила всех своих детей. Андрей сейчас на поле уехал. Смечаствует, все сделал и, и домой приеду, говорю, сейчас. Ну, видео заснял, надеюсь, сказал засниму. Покушаем и пойдем в огород. У нас в огороде работы полно. Ну вот, картошка готова у меня, как раз. У нас Амельку покормил, первая коснулась в так что, друзья, вот картошка, аромат обалденный, еще сливочное масло, кусочек обязательно, потому если она есть, обязательно, получается вот такая вкусная пища, получается очень вкусно. Витя, всем привет, скажи. Всем пока. Амина, всем привет, скажи. Я уйди, не лезь. Подавился. Она Напосикала и я весь второй. Тя на памперсе, как так-то. А? А? Мама!